Здравствуйте! Я считаю, что счастье в мелочах, и поэтому я заказала себе три игрушки, чтобы как-то разбавить интерьер гостиной. И они наконец-то сегодня пришли. И вместе с вами мы посмотрим, что же это за игрушки. И первая игрушка, я предполагаю, что это рыба, потому что торчит хвостик. Хочу обратить внимание на ее упаковку. Она очень приятная на ощупь, и она тканевая. Я редко раньше встречала тканевые упаковки. Давайте уже откроем наконец-то и посмотрим, что там. Это кит. Вы представляете? Он очень красивый. Мне нравится. У него глаза, пуговки. Если он порвется, вдруг я смогу заменить. Я читала раньше об этих игрушках. Они выполнены в стиле тильда. Тильда первая, кит. Идем дальше. Что же там дальше? А следующая игрушка — это дракон. Я не знаю. Я мечтала всегда о драконе. Посмотрите, у него крылышки вот так шевелятся. И его можно садить вот так на стол. Например, да? Дракон. Так, я просто очень-очень хочу посмотреть, что там за игрушки, потому что это очень интересно. А следующая игрушка это мечта детства. Единорог. Он очень красивый цвет имеет и блестит. Я недавно купила на самом деле себе такую подушку, и они будут очень гармонично смотреться вместе. Но там не все, там есть еще какой-то вкладыш. А, милому другу. Спасибо, конечно, большое. И небольшая инструкция, как пользоваться игрушкой. Если вы любите яркие вещи, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Мамка ТВ.